И я не знаю, что происходит за дичь с этой игрой, но всем привет, ребят. Сегодня будем с вами проходить первый Dead Space и в дальнейшем второй и третий. Думаю, мы их очень быстро закроем, потому что я планирую в день выпускать где-то по одной-две серии длиной около 40 минут. Все за... будет зависеть от того, насколько будет длинная глава, но... Будем смотреть, короче, я талкаю по ситуации. Поэтому буду стараться делать, ну, довольно и быстро, и не быстро. Ну, короче, посмотрим. Проходить будем на самом тяжелом уровне сложности. На самом высоком. На самом высоком уровне сложности. На данный момент это тяжелый. Но, насколько я знаю, при прохождении открывается еще один. Но это уже дело другое. Также я меняю концепцию на канале на данный момент, потому что очень хочется провести эксперимент, так как политика YouTube уже давно поменялась, очень давно, и чтобы расти и развиваться нужно очень часто выпускать ролики. Поэтому на данный момент будут выходить только ролики, никаких стримов не будет, наверное, очень долго, очень долго. Такой у меня сейчас будет эксперимент. Посмотрим, насколько он будет удачный. Ну и в принципе, давайте начинать. Dead Space, первая часть. Уровень сложности тяжелый. Поехали. Я уже настройки графики, кстати, подкрутил, чтобы особо не задерживаться. И по ходу дела, по ходу дела, буду крутить настройки звука, потому что где-то может орать, где-то... Музыка может быть Будет очень громкая Поэтому Только звук будем крутить если что А, еще свинцу надо подкрутить Потому что ну, С дефолта на свинцу играть Спасибо Кому это надо Electronic Arts Представляет Производство компании И e Редми Ай, привет! Это я. Жаль, так хотелось поговорить тобой лично. Прости меня. Прости за все.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 Итак, мы на месте. Синхронизируй орбиты. Сколько мароки из-за какого-то обломка. Он всегда смотрел эту запись. Обычай роды в космосе выгодный бизнес, мисс Дэнингс. А эгидо-7, судя по отчету, просто золотая жила. Кобальт, кремний, осмий. Так, и где же... Ага, вот он. Мы в пределах видимости. Так это и есть Ишимура?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 Стыкуйтесь кораблем, и мы займемся ремонтом. На все 48 часов. Хорошо, ты я слышал. Стыкуйся, посмотрим, что у них. Гравий захваты включены. Начата процедура автоматической стыковки. Кто когда-либо смотрел фильмы по Dead Space, вот этот вот битый сигнал, да это, что сигнал, с ним? это было от единственного выжившего, который вылетел и из кап... со спасательной капсулы Берите Сашимуры. Но и но она пыталась не не их порядке, предупредить, вырежусь! что... Нет, я знаю, что делаю. Хотела предупредить, что на корабле происходит.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 Тогда выдвигаемся. У нас уйма дел. Что у нее с волосами? <с <buttons> Что oh, Они до сих пор тянутся. О, oh, боже. мне кажется сенсу прям надо нормально подкрутить правление чувствительная сейчас по целом. подцелом огонь альтернативные я буду шаки если это общие настройки а понятно Ладно, ладно, видимо, это сейчас такая фигня. Так, аптечка Так, о, поднять Е. Yeah. Я просто Варзон переиграл там F. Кнопка действия. Мне кажется, сейчас солнца увеличится, когда я выйду. Но это не точно. О, вообще какая жесткая солнце. Во, во, Эй, мы не сигналы потеряли. Мы потеряли сами двигатели. Невероятно. а ты свои волосы потеряла слышь боже что происходит они тянутся они живые они живы рапунцель в дет спейсе для я хотел атмосферу сохранять а тут не получается ну что-то тут вообще какая-то жопа. Господи, эта игра поломанная. Опять. Да в тут все летает? Я же не мормок, чтобы такие видосы с багами пилить, алло. Я все-таки еще раз под подкручу, потому что-то вообще. Что происходит вообще? Кто-то торопился, собирая свои вещи. Тут должен быть кто-то из охраны. Ага, только их нет. Вообще никого. Я не регистрирую никаких переговоров. Эта консоль все еще дышит Айзек, подключись к ней, может что-то узнать Гендро, постарайся запустить лифт Цепи обесточены, не выйдет Так найди, где есть питание Будем работать одной командой Быстрее поймем, что тут происходит Айзек, разберись с компьютером Ладно Хорошо, хорошо, это мы понимаем все. Все, загружается. Ладно. Выглядит хреново. Корабль сильно поврежден. Система туннеля отключена, перемещаться будет непросто. Вентиляция заработала, уже хорошо. Херово. Черт, что это было? Запуск системы фильтрации активировал датчики автоматического карантина. Можете все расслабиться. Mm -hmm. Расслабиться. Что это? Это еще что? Тут кроме нас кто-то есть. Огонь! Кем огонь? Огонь! Гендра, питание! Гендра! Давай! Давай! Есть! Айзек, убирайся отсюда! Уау! Куда? Сенса, алло! Что происходит? Можно бежать? Он еле бежит. Вы, что это такое? Да я бегу! Он еле бежит, алло Но ну. что это было вообще? Че с игрой не так? что не так можешь попробовать вертикальную синхронизацию включить ну, чуть -чуть. я попробую конечно но это бред он вообще не двигается как будто О, о, какая сенсуля. Это бред. Почему я не могу поиграть в высоком, ну как бы без вертикальной синхронизации? Но... Ну Ладно, пусть будет так. Я, я, я ненавижу такого хрена, самом деле, когда приходится что-то, ну. Откуда ты об этом знаешь? Подожди ты. Твою мать. А в прицеле минимальная свинца. А в прицеле минимальная свинца. Вот что это? Что это за обрывки? Как будто эмулятор с Xbox а, джойстика. такой бред почему я должен крутить это постоянно как будто вот реальная эмуляция я не знаю мы будем страдать да что не дашь открываю страшно вообще-то о твою мать вот как будто может мне кажется мне не надо я я, я в порядке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 Так, что у нас здесь инфопанель требуется. Well, пойдем искать. Это у нас вызов. Угу. Ремонт. Ну пойдем. Так. Чисто. Так куда там Б, а? пойдем в другую сторону пока что. Так, здорово. Живой серьезно, Алло. Воу. Вот эти вот 360, это вообще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 а. Тело не упало, это. будь осторожен. Стрельба по корпусу мало что дает. Цесси по конечностям. Разнеси их к и Это должно помочь. Мы только что это слышали. Урона, хорошо, хорошо. Мы это знаем. Тебе оставить с модулем, который ты подобрал. Угу. Ой, я ненавижу этот коридор. Давайте запишемся. Угу. хорошо. Так. Поэтому я ненавижу этот коридор. Поэтому я ненавижу этот коридор. Угу, никого, угу. Так, нам в туалет надо бы зайти. Тихо. Страшно. Бля. Так, ливаемся. А, что? Не, не, не, не, не, не, не, я пошел, я пошел, я пошел. Все, все, все, все. Твой станец модуль поможет управлять этим механизмом. Ладно. Это колбаса немецкая. Так, э -э пойдем сразу весь лут соберем. Если мы не снимем этот кусок перематрива, он заблокирует всю систему. Хорошо, хорошо. Он на моменту. Аптичек просто пикается. Вот, вот что с этой игрой? Вот, вот куда он? Угу. А, все понятно. Я не попал, да? А, не, попал, вроде. Давай, ну уже. Трясно. Да ⁇ -мо ⁇ умри уже. Там еще сзади идут, по-любому. О -о -о, бра. Бра. Должен был второй вылезти, по идее. Замена поврежденной вагонетки. Пожалуйста, ждите. Обязательно. Где-нибудь ближе к дверке. Справился. Гадская вагонетка блокировала туннель. Как только заработает компьютер, отправь вагонетку с пульта из комнат контроля. Только быстрее. Я, я я я с... Что-то я, я, я с радостью. Ага. Че желаю Из-за того, что здесь такая СНСА, я себя очень некомфортно чувствую. Очень некомфортно. Процедура замены завершена. Ага. Ага. Так. Я, я пойду, пожалуй. Не-не-не-не-не-не-не-не. Мы пойдем, мы пойдем. Мы пойдем. можно пойти отсюда спасибо ну вот что это это это бред как будто реально симуляторы играю вот что это вот что это такое Я вот так вот попробую сейчас может это что-то изменит я не уверен конечно ужасно это ничего не поменяло только хуже сделала полный экран надо так зона видимости выключить Выключу сглаживание, ладно. Не знаю, что такое зона видимости. но не знаю, как будто все так же с эмулятора. Как будто играешь на эмуляторе джойстика. Можно? У себя? Ну сейчас вроде получше стало, а -а -а, бра, ты живой <звы> <Нет. Шу. звы> идем отсюда, Айзек, я обошла охранную систему. Пришлось попотеть, но теперь ты можешь попасть на инженерную палубу. Инфопанель должна быть там. Окей. Okay. Ага, Ну wow. Но сохраняться не будем. 360 сейчас сделать чуть покомфортнее. Я, я не знаю, что за фигня, так как-то очень странно. Кентра. Дверь в хранилище заперта. Тебе нужен ключ. Он должен быть где-то на инженерной палубе. Хорошо. Иди сюда. Не убил лол. Знаете, патронов не остается. Плямина сзади никого Займ лифт Займ лифт. даже управление как-то. А, я еще кое-что попробую сделать, но это очень странно. Когда я раньше играл, такого не было. Так, тихо. Может, из-за того, что запись в очень высоком качестве делаю, тоже, возможно, у бести помешает. Да сколько тебе надо? И с него ничего не упало. оп па па Сзади никого, помори, пожалуйста. Угу. Ключ. Да, текст. Сейчас прочитаю. Я себя здесь некомфортно чувствую. некомфортно чувство так текстовое сообщение так управлять один 1, 1, а ты справился гонская вагонетка блокировала туннель как только заработает компьютер, отправь вагонетку с пульта из комнат контроля. Только быстрее. Я слышу, как тут что-то скребется. личный дневник. Я перемещаюсь в базу данных. Неважно, потом если что найдем. Просто меня еще напрягает вот это вот. О, о, о, о, о. Бежит там. Бежит. бежит, Бежит, разбежался. А, вот еще. Очень Утечек уже? <свист> а что? Узлы я пока тратить не буду. Отлично, Эзик. Теперь тащи эту панель в транспортный контроль и подключи ее в стойку компьютера. Это перезапустит всю систему. Вот что за... подстава просто подстава ага. смешно э? можно лифт можно лифт можно лифт Здорово! Патронов нет. Я лучше побегу отсюда нахер. Патронов нет. Можно открыть, можно открыть, можно открыть дверь, можно открыть дверь, можно открыть дверь.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 Понял, принял. Пойдём. А что? А, зайди быстрее, пожалуйста. Я не знаю почему, но вот из-за того, что я не уверен в своем управлении, мне немножко крипово. Хотя я не один раз проходил. Это нормально. Потом сзади появится вроде. Он типа байтит. Думал меня трахнуть? Я сам тебя трахну. А мне патронов не хватит на второго, да? Ну иди сюда. я его замедлю и с ноги его и он пердит ладно валим отсюда я просто точно помню что я здесь двое и все Красного ромка. корпус поврежден, срочная страшно. Ладно, ладно, ладно. Ребята, давайте без, без этого. А это... Аварийная служба, да? Вот эти двое. Это аварийная служба. Патронов. Можно патронов? Ну... Я их, вроде, двоих накидываю. Да что там происходит? Что с челноками? Это был билет домой. Теперь мы здесь надолго. Кендра. Нет, Хэммонд. Это все меняет. Дай мне подумать.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 Я голос чуть убавлю еще и, наверное, эффекты чуть снизу снизу. Uh -huh. Спасибо. Очень, кстати. Так, нам... Угу, нам на лифт. А здесь у нас что? Ага, туалет. Мой любимый. Что написано? Save yourself. Ну, пойдем. Возможно, это OBS хавы от ля рифма какая, и поэтому вот такие, типа, лаги, то что что-то с мышкой не то. Сейчас все равно... В Обязательно, в следующей Будьте серии. Обязательно, в следующей серии. Так, здесь у нас ничего. Вагонетка, верстак. но ну, это все будет в следующей серии, поэтому Поэтому можно ехать. Поехали. Так, здесь у нас ничего, насколько я помню, да. Поехали. Ну, вот мы и прошли первую главу. Ну что ж, ребят, первая глава на уровне тяжело пройдена. Перейдем ко второй главе уже в следующей серии. Ой, извиняюсь. Надеюсь, не было этого слышно. Ну, я-то буду записывать. А вы будете ждать. Поэтому всем до скорого, до следующей серии. Увидимся именно в ней. Всем пока.